здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова прошу дать мне обратную связь первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео я не буду дожидаться ваших оценочек я буду сразу начинать потому что тема получилась вообще стрим наш получился очень экстренный я буквально несколько часов назад приняла решение что я все-таки скажу свои свое мнение по поводу романа протасевича который вот интервью с которым дали по телеканалам беларуси так так так но все-таки дайте мне обратную связь чтобы я понимала что я вышла в эфир а, да так вот буквально вчера по моему вышло это интервью и ну конечно все в недоумении все в шоке от того что он там наговорил да и казалось бы он говорит очень с энтузиазмом и много эмоций использует. и жесты иллюстраторы когда он что-то рассказывает да получается как будто он прям с радостью рассказывает вот те моменты которые ну, раньше он не мог такого сказать да да вот вижу вижу обратную связь спасибо большое так вот все в недоумении что же это такое было так вот я хочу свои пять копеек что называется вставить в эту историю потому что конечно же здесь работа именно для меня и мне нужно обозначить свою позицию и показать те сигналы тела которые может быть вы не заметили может быть вам ну, показалось это несущественным но давайте разберемся первый сигнал тела на самом деле это не я его нашла я сегодня смотрела последний выпуск у ксении собчак и она показала что вот посмотрите на его руки там прям реально шрамы от наручников давайте посмотрим сейчас вместе я укрупнила давайте это просмотрим этот аргумент Никогда больше не хочу ни в политику лезть, ни в Кстати, очень много здесь поджиманий подбородка, но это понятно, что здесь он как раз уже в конце, ну, что называется, расклеился, да, и там дальше у него потекут слезы. Но давайте смотреть дальше. Какие-то эти грязные игры, разборки. Mm -hmm. Не знаю. Просто хочу надеяться, что, что я смогу все исправить и жить просто обычной, спокойной жизнь, развести семью детей, перестать бежать и чего-то. давайте наблюдать вот смотрите а, так как бы мне сейчас подождите я немножечко сделаю чтобы не перекрывать ничего вот. давайте прям крупным планом рас... рассмотрим так я не перекрываю надеюсь сейчас я себя уберу а, так вот так вот, чтобы не перекрывать ничего. Давайте внимательно смотрим на его руки. Вот это заметила Ксения Сабчака. Я просто вам сейчас демонстрирую. То есть здесь на лицо. Видно, что ну, на руках были явно наручники, и не один день они там были. Они там были долго, и явно он повредил наручниками себе руки. Это, скорее всего, от того, что ему было очень больно. Он пытался как-то сопротивляться. Да? Тело неконтролируемо делало себе больно, потому что это, ну, это реально речь о пытках. Да, поэтому так просто это не бывает. Сейчас еще раз. Сейчас, секундочку. Что такое? Не, не, хочет, не хочет включаться. Сейчас, секунду. Так. Сейчас надо перезагрузить презентацию. Я прошу прощения, технические немножко неполадки. Не пошло видео сейчас. Да, шрамы от наручника. Удивительно, в тюрьме наручники вы издеваетесь. Я не знаю, где там были наручники, но явно это шрамы от наручников. И явно это не просто так. Вот он так повредил. Понимаете, можно в наручниках провести какое-то время, но от этого не будет шрамов. Не будет вот этого вот. Как будут синяки, может быть, но не шрамы. Сейчас, секундочку, у меня перезагружается презентация. А, так, вот, вот, давайте сейчас посмотрим еще раз это видео, потому что я в конце там а, не получилось посмотреть нормально. Давайте смотрим. Никогда больше не хочу ни в политику лезть, ни в какие-то эти грязные игры, разборки. Я просто хочу надеяться, что... что я смогу все исправить и жить просто обычной спокойной жизнью, завести семью детей, перестать бежать и чего-то. вот смотрим видите а, вот правильно разорван разодрана кожа образовались коросты а, да ну вот юля вы пишите в комментариях что правильно делают что пытают ребят но ну, знаете вот когда-то в гитлеровской германии да? тоже сначала поддерживали то, что евреев там как-то уничтожали, выселяли, да, а потом это все переросло вот в фашизм. Поэтому вот такие вот высказывания, конечно же, да, много чего внушают, но в данном случае вот он как бы, как бы с энтузиазмом дает показания, но показания явно даны не просто так. А дальше, следующие моменты, теперь, которые я заметила, их немного, но они, я считаю, что существенные. А давайте слушать, смотреть. Вы добровольно согласились на это интервью? Абсолютно. Ну вот смотрите, смотрите, как он это говорит. Во-первых, мотнул головой, нет. А силь, сильнейшие, я бы даже сказала, поджимание губ, поджимание подбородка. Смотрите, вот здесь прям чувствуется напряжение, вот здесь вот собачьего мускула, это у нас отвращение. И вот челюсть немножко в сторону уходит. То есть, простите, сдерживаемые эмоции. Дальше, обратите внимание, идет сглатывание и на глазах печаль. То есть вовсе это не добровольное желание, это явно было сделано по принуждению. И как бы нам сейчас не утверждали, что это его волеизъявление и его желание, я ни, ни на грамм не поверю, что это его а, инициатива. А как вы себя чувствуете? Чувствую прекрасно. Единственное, что, ну, немного простывший, но это, опять же, не является причиной для того, чтобы там откладывать разговор и так далее. Да уж. Ну, в общем, явно это сделано. Я не знаю, какие там мотиваторы или, ну, в общем, не знаю… Из-за чего, но явно не по своей воле. То есть он пытается, пытается быть артистичным, пытается быть убедительным. Ему это явно, ну, не интересно, не то слово, ему нужно быть убедительным. И он изо всех сил пытается, но тело очень сложно переубедить в том, что ему не нравится. И вот эти сигналы тела мы с вами читаем. Дальше. Много было вот этих вот сигналов подбородка, которые я вам буквально два покажу. Следующие, вы, под видео есть ссылочка на это видео. Пройдите сами, посмотрите, как часто он поджимает подбородок. Это, как мы знаем, сдерживание информации. Это когда человек не хочет что-то говорить, но говорит. Это прямая фраза, которую, которую лично я слышал неоднократно. Неужели за штабами не стоят спецслужбы? Стоят. Ну вот видите, он, он сейчас скажет все, что угодно, но при этом видите, что поджимает подбородок. То есть здесь он с этим не согласен. Он много информации сдерживает, но проговаривать то, что от него хотят услышать. А, да, я понимаю, что не все со мной сейчас согласны, но я все-таки скажу то, что хотела сказать, а дальше вы уже сами решайте. Кстати, последний фрагмент я бы очень хотела, чтобы вы мне подсказали, почему именно такая реакция тела. Ну, давайте дальше следующий фрагмент а его отношение к, Луш... к Лукашенко. А ваше отношение к президенту действующему, настоящему, какое оно? Я не буду скрывать, я много критиковал э, Александра. Смотрите, сейчас он говорит, и э, у него э, как ему очень сложно это проговаривать почему потому что ему сейчас надо выдавить что называется из себя какую-то информацию которая ему не присуща которая ну с которой он не согласен но ему это надо сделать поэтому вот это вот прям напряжение в нижней челюсти а дальше сильнейший самоконтроль поджимает губы и вот неловкость когда вот уголочки рта вот вниз чуть-чуть тянутся это знак неловкости когда, знаете, такой конфуз происходит, вот э, реакция тела, э, реакция на лице вот именно такая? Андрей Григорьевич. Естественно. Потому что, ну, э, как мне казалось, были для этого. А, причем опускает челюсть, говорит? Причина. Но я всю жизнь был журналистом. И когда вот я стал все больше и больше втягиваться именно э, не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось вообще оттуда бежать. И тем больше я стал понимать, что на самом деле многие вещи, за которые э, критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто э, попытка давления. И что во многих моментах он э, поступал, извиняюсь за, наверное, такое выражение, он поступал как человек с остальными яйцами. Несмотря на все давление и так далее. Я не буду скрывать, что, естественно, то есть были моменты, где я считаю, что, может быть, некоторые решения были ошибочны. Если говорить одним словом, вы его уважаете? Безусловно. И вот, смотрите, прям на слове «безусловно» так бах и монтаж обрезал. Потому что ну, дальше там явно были какие-то сигналы тела, которые мы с вами могли бы прочитать ну, по по-своему, да. Это такая очень хитрая уловка, которую, ну, конечно же, все телевизионщики это используют. И это понятно. Они это снимают и они это понимают, как сделать. Но вот так слишком резко обрезали после этих слов это настораживает дальше имя отчества он с трудом произносит вот прям очень-очень осторожно говорит о президенте и именно по имени отчеству и вот запинается прям вот это сигнал того что здесь очень много информации которую он не может озвучить и которую с которой он не согласен дальше потом критика когда он критикует там прям четко видны эмоции такие гнев отвращение ну то есть вот когда он говорит что сначала я много с чем был не согласен и вот там вот действительно правда а дальше, ну вот при ответе он немножечко съехал, на перевел на политику, и там пошли иллюстраторы, то есть получается, что... Ему не хочется об этом говорить, но ну, это, видимо, было таким условием, что он должен это проговорить. Поэтому тоже не обращайте внимания даже на это, что он произнес. Да, безусловно, он это сказал, но его тело не согласно. Его тело очень ну, много чего могло бы нам поведать, если бы не было вот какого-то давления. А дальше, вот, давайте следующий фрагмент. Содержание офисов, охраны, финансирование проживания. Вот на ваш взгляд, когда и при каких условиях правительством этих стран наконец-то надоест финансировать... У ведущего такое э, интересное презрение, и дальше сейчас, чуть-чуть дальше будет отвращение. ...финансировать белорусский протест. А, вот смотрите, при ответе, э, вот обратите внимание, он как бы показывает такой энтузиазм до да, рассказывает все с энтузиазмом и вот когда его снимают крупным планом ну все соответствует но когда идет вот крупный план его не крупный план а именно съемка его тела, здесь идут несоответственные несоответствующие энтузиазму сигналы тела смотрите во первых ногу он спрятал за стул прям ну нет не просто убрал он ее и за стул прям зацепил так как бы сейчас я еще попробую вот так вот уменьшить чуть-чуть чтобы вы видели смотрите как прям за стул спрятал дальше руки очень сильно сжал в замок прям знаете да, да ну чуть ли не до хруста а, сгорбился то есть вот весь его энтузиазм он очень напускной это э, человек в крайне подавленном состоянии и как бы э, не пытались нам показать что он это делает добровольно он это делает на подъеме да, к нему пришло озарение и он вдруг переобулся ничего подобного а, человек в крайней степени э, подавленности вот смотрите Смотрите, что с руками, он прям перехватил и, и сцепил, сцепил руки очень сильно. Да, то есть вот это вся, весь этот энтузиазм, он, конечно же, шит белыми нитками. А теперь хочу попросить у вас прокомментировать мне, что это обозначает. Вообще, в принципе, когда человек потирает колени, то это связано с гордыней. А вообще колени это место на которое люди встают для того чтобы помолиться то есть колени быстрее всего страдают если человеку нужно усмирить свою гордыню да а когда ему нужно наладить баланс внутренний да когда ему нужно себя успокоить то он конечно же будет свою гордыню немножечко приподнимать а значит либо это усмирение либо наоборот ну скорее всего это не усмирение а вот когда идет погода, то идет как раз успокоение своей гордыни. Это я к чему говорю, давайте посмотрим фрагмент. Я попрошу, просто я не в курсе того, что у него, за, ну, что у него происходило, но вот здесь очень такой показательный жест. Нет, все, все было проще. По сути, я состоял в объединении белорусов, то, что называется, отряд погони. Этот отряд, это, по сути, всего-то было три человека. Ну, вы так называетесь, громким именем. Ну. No. Отряд погон. Вот я не пойму, либо это э, предмет его гордости, либо это э, наоборот, он как-то себя пытается успокоить, что это ну, вообще ничего не значило. Вот видите, как потирает? А потом э, как бы прищипывает колени и убирает ноги то есть возможно это изначально вообще им рассматривалось как такой романтический подвиг что ли или попытка знаете такой юношеский энтузиазм или ну я не знаю что это но попробуйте вы мне объяснить что это значит потому что колени человек трогает не просто так обычно это что-то значит и это что-то очень связано с его гордыни с чувством собственного достоинства вот что это может быть вот я прошу от вас поддержки и прокомментируйте либо в чате либо в комментариях вот этот жест мне мне интересно Понял, но в составе азова а, просто к азову при, прикрепили то есть mm -hmm. изначально просто рассматривался это это мог быть и айдар там и Донбас, и там не знаю, и Днепр, да, там, Торнадо, да что угодно. То есть просто туда прикрепили, Роман. Да ну, в общем-то, что касается жестов, я ну вот буквально за несколько часов что успела, то собрала. Я думаю, что ну этого достаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы. Вообще, конечно же, давайте я воздержусь от своих комментариев, потому, потому что в общем-то, вопрос политический и очень-очень сложный. Мы здесь все-таки по, по невербалике занимаемся, да. И здесь я вижу перед собой человека сломленного, человека, который заинтересован в том, чтобы проговорить определенные вещи, и он это проговаривает. Он очень старается быть убедительным. Но я не верю, потому что при всей его убедительности вне на внешнем уровне э, внутри там много разбаланс э, разбалансировки э, то есть тело говорит абсолютно о другом э, он не может контролировать все сигналы тела обычно так и происходит когда человек выдавливает из себя что-то ну неправдивое вообще э, что касается лжи то ложь она тоже э, ну, нашему телу очень неудобно э, и поэтому э, часто лжецы ну как раз вот так вот себя и ведут поэтому вот то что мы с вами увидели это ложь чистейшей воды но ну, по крайней мере по его ну вот то то что он считает он в этом интервью не рассказывает вернее он рассказывает то что нужно сказать вот и все поэтому ну, я считаю что не стоит всерьез относиться к этому интервью и будем ждать, что все все-таки разрулится как-то более-менее а, позитивно. Да. Значит, я благодарю вас за внимание, этот эфир ну, довольно короткий, просто мне нужно было обозначить свою позицию, вот, пожалуйста, я ее сказала, я вам показала сигналы тела, очень рекомендую вас, вам посмотреть это интервью уже с учетом тех сигналов, которые я вам ну, вот, показала, подбородок, да, вот на каких словах он это говорит, и сделать свои выводы, напишите свою свои комментарии под этим видео я с вами на сегодня прощаюсь желаю вам хорошего вечера пока пока